Меня зовут Шатрин Александр Александрович, я врач-остеопат клиники «Доктор Сам. И вот только что мой пациент Антон Николаевич закончил у меня курс лечения, подарил мне вот такого замечательного доктора, и я попросил его дать отзыв об остеопатии. Антон Николаевич, расскажите, пожалуйста, немножко, чуть-чуть вот свою историю, может быть, что вас беспокоило, как вы о нас узнали, ну и ваши ощущения об остеопатии, что вы получили в результате. Ну, узнал я прежде всего о вас от своей знакомой, которая здесь у вас училась. Mm -hmm. Очень хорошего мнения. Порекомендовала. Я приехал. Записался к вам на прием. Прошел курс лечения. В частности, 8 раз я ездил сюда к вам на лечение. Остался очень доволен. Лечил позвоночник. Mm -hmm. Остался очень доволен и... Не пожалел, Что приехал к вам сюда, очень вам большое. Спасибо, Скотсонович. <свят> Спасибо огромное. Антон Николаевич приехал из Березняков. Представляете, да, из, Березняков. из какой путь он, он проделал. А, и я вас тоже приглашаю приходить к нам на процедуры. Если из Березняков люди приезжают, насколько э, это ценно, и мы действительно вам можем помочь. Можете порекомендовать нас? Да, даже да, да, да, безусловно. Приезжайте, не пожалейте. Большое спасибо. Мы ждем вас. До свидания.